Всем шаббат шалом, братья и сестры. надеюсь, у вас есть еще сила, и вы не засыпаете. На прошлой неделе Женя нам очень сильно поделился с нами очень сильным словом. Как мы можем, как верующие людьми, каждый день ходить? не быть теплыми. Дебераль что сатан, И говорил также про дьявольские атаки и про духовную войну. сегодня я хочу продолжить эту тему. Возможно даже несколько вещей повторить, но с другого взгляда. В они да район стратегияля у стратегия шеллуим ба хамарханит Хочу сегодня также поговорить на тему духовной войны и про стратегию бога и про стратегию врага Вахме маком урашум гам за я парашааташа волев камашавод я начну а Малик, где и Литкофо, там? Про ту, ту историю, когда народ итальянский находился в пустыне и по, пришел Амалек для того, чтобы их атаковать. Они руцели кроме Сефердваримза перек и стрим в Арба? Э, 25 закония двадцать глава. Они, русит, помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился и не побоялся он. בוגה. ויש גם אחר זה בمكان אחר גם. אז там פסוקים שבעצם אלויים מדברים משה. וв другом месте также есть места писания, когда Бог говорит с Моисеем. ווביטל את כל הסיפור שוקור. אתם זוכרים שמשה וארון וחור מолим לא א'ר выим я даем ли мало и весь этот рассказ вы помните когда мужширон uh, и or они поднимаются на гору и они поднимают его руки кверу вас я ли мало am исраэл махилили на цех и когда руки Моисея были кверху, то народ израильский побеждал. И когда он уставал держать руки наверху, то народ начинал проигрывать. И тогда Аарон и Ор с двух сторон подняли его руки и держали, потому что у Моисея уже не осталось физических сил, и тогда Израиль смог победить. И написано, что его руки были наверху до захода солнца. На Иврите написано кое-что другое, мы сейчас поговорим об этом стратегия за а и стратегия дьявола такова что он бьет по слабым он бьет по тем которые опустили свои руки он бьет по тем которые как говорил Женя, стали теплыми вы помните, я тоже на прошлой неделе говорил, что когда мы находимся под атакой врага, одно из знаков этого – это когда у нас перестает гореть огонь для Бога и быть желание быть близким к Нему. Когда у меня нет желания для Бога, когда у меня нет огня, я только стремлюсь тем вещам, которые просто удовлетворяют меня самого. В маше мнение в Пасу Казах, что у Матуар, говорит, что «Ам Исраэль был в то а я бы в не крабы руси трефидим». И интересно, что в то время народ израильский находился в том месте, которое на русском называется Рефидим. На Иврите дословный перевод опустили руки. Амалек не пришел только потому что они устали. Они действительно опустили руки. Они хотели а, уже отпустить все, они хотели отдохнуть. Они очень долго блуждали по пустыне. Там люди, есть оттам б бетаелим. Пасук, аев. Есть такие же места Писания в Псалмах, есть место Писания, где человек устал и у него уже не осталось вернее, не в Псалмах, а в книге пророка Исаии. Боисаях написано, что утомленному ты даешь силу.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 Поднимут крылья, как орлы, потекут они не устанут, пойдут и не утомятся. Амес, амалек в пришел, я говорю о том, что когда народ уже был утомленный и устанут, и уставший и не В обидюб миши написано что утомленному он дарует силу и крепость. То есть, я не и я могу сделать такой вывод, что когда они были в пустыне, они не только устали физически, они устали от всего, они устали от Бога, и они забыли Его кольках? они, несмотря на то, что его присутствие было там, столб облачный и столб огненный постоянно сопровождали их, но им уже было все равно. У них уже не было надежды. У них уже не было желания по Богу. И это происходит с нами, когда мы становимся теплыми. באמת, физит, айфим. мы иногда действительно физически уставшие у нас нет сил мы хотим просто прийти и пойти спать мы хотим прийти, сесть, расслабиться и включить хороший фильм скорее всего это то, что они хотели только у них телевизора в это время не было и именно в тот момент пришел Амалек ומגיה ומקי באלוהי שולחים מאחור של Elohim חלשים. атакует именно тех, которые отстали, отстано, которые устали, которые слабые. אני לא יודע איזה קמה זה נחון לוויר, ולא אקבל את זה. זה מלך, סatan. אבל יש פה זה שוקה חורחנית שאנחנו מורים לתנגד לה. Я не знаю, насколько правильным проводить параллель между Амалеком и армией дьявола, но здесь есть духовная сила, которой мы должны противостоять. Есть враг, перед которым мы стоим. И он нас постоянно атакует. И его стратегия – это поражать слабых людей, которые опустили руки идут Я слышала, одну проповедь, одно свидетельство где-то неделю назад послал в группу. Не, я не уверен, что все видели. Это про один корабль, который называется Эстония. Титаника его называют Вторым Титаником. Он затонул в 90, 1994 году, и там на, э, на корабле было где-то 1000 человек. И, и прилетели самолеты, вернее вертолеты и также другие корабли для того, чтобы спасти которые, людей, которые еще не утонули. И они вытаскивали людей, которые все еще были живы с воды, а вода была очень холодная. И Естественно, все люди перемерзли и когда их вытащили в спасательные лодки они все еще должны были ждать чтобы выйти из этого места потому что это брало некоторое время и что там самое страшное было что спасены были где-то 200 человек но из-за того что они э, получили вот этот вот и э, э, э, э, они э, перемерзли они перемерзли это э, э, сделала с их телом то что они должны тело требовало кое-что. два раза за горем надам И человек настолько уставший, что он хочет спать до того, что у него начинаются видения различные. А, и ему совершенно его совершенно не волнует ничего. Вазины а на и, И вот эти люди их уже вытащили из воды, они уже вроде бы как бы спаслись. Но они начинали засыпать. И когда они засыпали, они умирали. Люди, с которыми ты, вот может быть минуту назад разговаривал, он просто на минуту закрыл глаза. И он сидит с тобой в одной лодке, и как будто бы он жив, но он мертв. И только не цлю. Амити. И вот. Оток... И из 200, которых вытащили живыми, 137 в конечном итоге не заснули и спаслись em adchilim li radem v'metim acharaykam adakot. были даже такие, которых уже подняли в самолеты и вертолеты, и они в самолеты поднялись живыми, но потом закрывали глаза и умирали. לחיים שלנו. и когда об этом мы думаем, то можно сделать, провести параллель с нашей жизнью. שיחולות возможно мы тоже находимся в духовном сне а ты выглядишь как будто ты живой но внутри ты начинаешь умирать это а потому что когда ты опустил руки и у тебя уже нет сил ни на что тебе хочется только заснуть то приходит враг чтобы атаковать и он забирает твою жизнь. Поэтому Божья стратегия, которая противостоит стратегии дьявола, Ирани. Это бодрствовать. Кифа. Я хочу прочитать Петра, первая Петра, 5 глава. Нахну חיות תמיד רוניים כי אוייב שלכם סatan וכול הזמן משטובה ומחapes את מילה קוף את מילה יחול. Мы всегда говорили об этом. 8 восемьдесят יех תרז vitei потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев ищет кого поглотить. В итоге, мамаш мы добрали Торе Рут, за один из Мечтавим, что и еще одно место, это в Откровении Иоанна, когда Иешуа э, передает свое послание одной из общин. Откровение, третья глава. И ангелу Сардикийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд знаю твои дела ты носишь имя будто жив, но ты мертв бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим написано что ты выглядишь как будто ты живой, но ты мертвый и он это пишет не кому-то он это пишет общине верующим людям нашим, люди, люди, которые собираются, молятся на собрание, на молитвенные выходят и проповедуют, свидетельствуют другим людям. если шатахай, а Он говорит: ты думаешь, что ты живешь, но ты уже умер. לכן, Поэтому проснись, бодрствуй. И он говорит, потому что я не нахожу тут, что твои дела совершены перед Богом моим. Бог хочет, чтобы мы бодрствовали этот сми и я думаю что люди спрашивали я также задавал себе вопрос что значит бодрствовать бы что значит бодрствовать в моей жизни в качестве верующего человека я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на некоторые другие вопросы. Я задал себе такой вопрос. Что бы я сделал, если бы я точно знал, что Ишуа придет через неделю или две? Не есть некоторое время, есть вещи, которые еще можно поменять. Неделя или две у меня есть в запасе. Подумайте, что бы вы сделали, если бы Иешуа пришел через две недели? Тогда я подумал о себе, и первое, это приходит какой-то страх Божий. И тогда ты начинаешь задавать вопрос. А Достоин ли я? А им они ли я и готов ли я к его приходу? Что со мной будет? И тогда приходит какой-то страх. Что мне с этим делать? В этом ешь когда есть время, у вас есть возможность изменить вещи. Я думаю, что то, что я думал, я думаю, вы также бы подумали, и, может быть, каждый нормальный человек об этом бы подумал. ويقولون, אחрот, и возможно, у вас есть другие мысли, это нормально. И когда ты знаешь, что вот-вот придет Иисус, и ты думаешь, достоин ли я, готов ли я, то первое это покаяние исповедание. Я бы пришел перед Богом и сказал, прости меня, Отец. Возможно, я сделал это и это. Возможно, я кого-то обидел тут и там. Возможно, сделать для тебя недостаточно. Возможно, сделал для тебя недостаточно. Возможно, забыл тебя и посвятил свою жизнь другим вещам. Покаяние. Второе, что бы я сделал. Возможно, я бы изменил свое поведение. У меня есть еще две недели. офи. Возможно, начал бы работать над характером, потому что очень сложно изменить свой характер. И про поведение, я опять-таки говорю, есть еще несколько дней до его пришествия. Я Возможно, ты бы хотел подойти к кому-то и поделиться словом с ним. Возможно, вы бы захотели поговорить со своей семьей. Ободрить жену, мужа или ваших детей. Леосбир, объяснить, что скоро произойдет и дать им наставление определенное. возможно вы бы захотели поговорить с людьми которых вы обидели и когда потому что если вы думаете что вы кого-то обидели и вот приходит Ишуа со своим судом, а -у -а -у Потому что написано, что его суд начнется с его возлюбленных. И ты говоришь, ну вот у меня здесь есть за спиной что-то, о чем я должен быстренько позаботиться. Есть, возможно, есть вещи, которые ты не можешь изменить сегодня, но есть вещи, которые да, и ты тогда приходишь к этим людям и просишь у них прощения. Улай это Возможно, ты хочешь в последний момент делать хорошие дела. Я второй вопрос задам вам. И то, что Иешуа задавал такой вопрос, то, что мы уже читали, что бы ты сделал, если бы ты знал, что сегодня или завтра придет враг? Завтра есть война, завтра приходит враг, чтобы напасть на тебя. Что бы ты делал? Влад, ты делал? Эх. Влад сказал, я бы приготовил все возможное оружие. И это правильно. Потому что когда ты знаешь, что идут против тебя, тебе нужно оружие что ты можешь делать с пустыми руками и Бог дал нам его оружие это то что нам нужно сделать притик и возложить на себя то оружие которое Бог дал нам молитва Và, в нашей духовной битве есть эта духовная война, которая происходит каждый день. И мы, да, молимся, молитва, это правда. Это то, что может победить, это то, что может разрушить планы дьявола и вот я спрашиваю да хорошо я знаю все эти вещи я знаю что мне делать когда я знаю что бог рядом но почему я не делаю это сегодня? Почему, мысли, почему мои мысли в другом месте, почему мое сердце в другом месте? Потому что я не бодрствую. Потому что я думаю, что Бог придет, но может быть еще через тысячу лет. Это точно не завтра. Сегодня я еще могу получить удовольствие. Но Иешуа сказал, что никто не знает ни дня, ни часа, когда это произойдет. В... В Евангелиях написано, что я приду как вор ночью, когда никто не ожидает. Когда все спокойно спят. Поэтому он говорит, бодрствуйте. <свят> бодрствуйте сегодня и ведите себя каждый день, как будто он последний. Вы понимаете, о чем я говорю? Это стратегия Бога. никудашняя стратегия шев второй пункт стратегия врага מאוד, מאוד я думаю что это очень важный важный пункт у маки бадут он и uh, бьет по единству игеретми маркус сурами маркус пер ша лож поук стримварбайстр и Марк, третья глава, 24-26. когда он разговаривал с фарисеями, они его обвиняли, что он изгоняет бесов с князя Бесовского. И он говорит, как это может быть? Он говорит, если царство разделится само в себе, то как устоит то царство? У него не будет силы. И если дом разделится сам в себе, то не сможет устоять дом тот. И очень важный момент. Если что-то разделится, оно не выстоит. И это то, что дьявол делает в нашей жизни. Есть такое предложение. Разделяй и властвуй. Макири Знаете такое? Разделяй и властвуй. И один мудрый философ написал это предложение. У меня написано на русском, я попытаюсь перевести на иврит в это разделяй властву, разделяй ты будешь царить, разделяй и станешь богат, разделяй и обманешь людей, и ты ослепишь их рассудок и ты насмеешься над их справедливостью это то что делает дьявол он хочет разделить он хочет нас. Он хочет uh, убрать это единство в теле Мессии. Он хочет разделить единство жены и мужа. بين мишпаха, بين и и и между uh, родителями и детьми. Он хочет отделить uh, подростков от верующей среды. И как это работает у него? Анебату, ах, что сам тем левли, фамильщ, а та мы и штиха. В ипотом еш рив альмаком рек, рек ли гамри? Вот, может быть, кто-то имел такой опыт? Ты разговариваешь со своей женой, и ты просто ссоришься на ровном месте. Аль двори мамаш мамаш Вообще без причины над какой-то ерундой. Вас атакилю и вот она стоит здесь, ты стоишь там и даже уже не хочется смотреть в ее сторону это духовная война враг враг находится там. и враг это не твоя жена и не твой муж за всем этим стоит дьявол он хочет разделить нас и наши отношения и нам нужно uh, быть мудрыми. Руханית, и нам... нам нужно понять, что это не война против крови и плоти, что враг он духовный. Есть есть споры и ссоры между верующими людьми также. Это происходит часто. К сожалению, это происходит часто. Она мне сказала что-то, он мне сказал что-то. Или вообще ничего не сказал. Или со мной не поздоровались. Или на меня не так посмотрели. Или что-то сделали и не знаю, что там произошло. Нам нужно стремиться к единству. Неважно, э, не кто прав. Да. Не важно, кто прав неважно вот я прав я самый важный это вообще неважно важно. неважно любовь и единство это самое важное потому что если вы сохраните свое единство вы сможете преодолеть все поэтому когда вы ссоритесь с другими людьми в семье, в общине стремитесь к единству очень быстро покайтесь если стрела дьявола ранила вас так зиру как Быстро, быстро покайтесь, как можно быстрее. Знаете, почему написано, что враг пускает огненные стрелы? Вы думаете, что если он будет стрелять постоянно, так он будет властвовать над людьми? Когда они начинают левговать в метро, это приводит Вообще, почему даже в прошлом войнах, почему пускали огненные стрелы? Потому что когда они попадают в место воспламеняемое, то начинается пожар. и ומתחילים לכבות התאש. וтогда вместо того чтобы לстоять на סטраже, הם יбегו, לדיווח שיבת אгонית. ואז מגיה אויב מיצד אחר בחל. ותогда, משלוחות החרב, מתחילה החרב. זה מה שקוראים לאיינו. זה מה שקוראים לאיינו. זה מה שקוראים לאיינו. זה מה שקוראים לאיינו. Мы... Uh, нас поразила огненная стрела, мы начали злиться на человека, это возжигает огонь, который потом разрушает uh, все вокруг нас. Они, мешают, они, не они не Я не хочу его видеть, он виноват, я не хочу с ним разговаривать. И тогда шелха, в... враг имеет свободный доступ в твой дом, в твое сердце и в твою душу. Поэтому стратегия Бога это сохранять единство. В этом Иудеям лама сатан. И почему дьявол поражает единство? Потому что он очень боится людей, которые едины. Потому что это сила и влияние на его царство. Там зохрим, что аношим идхилю это. Бавель, помните, когда Бавель? люди начали строить Вавилонскую башню? У них было такое единство, что они построили башню до небес. Сам Бог не смог остановить их желание. То, что Он сделал, он сделал то же самое, он принес им разделение. И написано, и тогда они все рассеялись, разделились. Потому что, когда есть единство, ничего не станет против единства. Когда есть единство в молитве, мы способны на многое. Не один я, но вместе, как группа, Иногда люди спрашивают, зачем мне нужна группа других людей, чтобы молиться? Я могу сам лучше всего. Часы я могу молиться сам. Потому что в единстве есть намного больше силы. я я Написано, что 5 могут изгнать 100 И 100 могут изгнать 10 тысяч Когда есть единство, это... это не умножить на 2 или на 3 Это умножить на десятки раз Поэтому сохраняйте свое единство И сохраните свое сердце от, вр... от стрел врага במישלי קתוב אחי חשו ואחי ארבעת ישמור על אLEV שולח. в притчах написано больше всего хранимого храни свое сердце. כי מישמם זה מקור של החיים. Потому что из него источники жизни. תדד מאייר מיאוד לשלוח. И знай и умеете быстро прощать. תדגboro Любовью Бога побеждайте зло. ו'א ניקודה אכרונה. И последняя последний пункт. Гам стратегия шель Элоим. И это также большая стратегия чтобы мы могли всегда держать свои руки наверху. В самом начале я сказал, что они, они опустили руки, народ Израиля. У них были руки внизу. А для того, чтобы победить, Моисею нужно было подняться на гору и поднять свои руки наоборот сделать все наоборот и тогда когда руки были наверху тогда появилась и победа ли мало и написано тогда на русском что его руки были до самого заката наверху а на иврите написано, что его руки были вера. А я Те руки, которые он держал наверху, это наша вера. Агид по никуда И то, что я хотел сказать, он не мог это делать сам по себе. А Ты не можешь это делать сам по себе. Вот помедубара ляхду, а юлошнайм. Опять говорится про единство, у него были двое, которые помогали ему, держали его руки. Поэтому важно, чтобы у каждого из нас был тот, кто нас может поддерживать чтобы у каждого был тот, кто может подержать наши руки, мог встать за нас в пролом молитвы, молиться за нас, чтобы когда я опускаю руки, пришел кто-то и подержал мне эти руки, помог мне это настоящее единство. Но в конце, что мне אנשים, אנשים, עליהם, и очень важно, чтобы у нас были два-три человека, на которых мы действительно можем положиться. Люди, к которым ты можешь прийти и признаться им. Летведות. Признаться никуда Это очень важный пункт, чтобы у тебя был человек, перед которым ты можешь исповедаться, признаться. кольки Если ты можешь встать вот так перед всей общиной и исповедаться и признаться, это замечательно. За дварим нефлаим, что Элоим Это замечательно, что Бог делает такие вещи в твоей жизни. Авали мы и сугаль. Но если ты не способен перед всей общиной, найди двух-трех, с которыми ты дам, можешь это сделать. Потому что когда что-то находится в тьме внутри тебя, когда что-то прячется от глаз других людей, это как раковая опухоль, которая разрастается. Ты обязан вытащить это на свет. И написано, что когда приходит Божий свет, он изгоняет всякую тьму. И на Пурим. Мы сейчас перед Пуримом, на Хануку поют. На Хануку поют, что свет изгоняет всякую тьму. А Пурим за А Пурим связан с Амалеком. Я хочу сказать, признавайтесь, не держите все внутри себя. Это может привести тебя на новую ступень, на новый уровень твоих отношений с Богом. Это может дать истинное освобождение, которого, может быть, ты искал... Аз зе астратегия И это и есть стратегия Бога. Я хочу подвести итог. Сатан умаке бхалашим кшанахну рипину этай Дьявол атакует слабых, которые опустили руки. вы мы можем заснуть, и это похоже на духовный сон. магия, а в И тогда приходит э, враг и забирает нашу Elohim жизнь. нахну не Бог хочет, чтобы мы бодрствовали. нахну магия, вот то. Чтобы мы сегодняшним днем жили так, как будто он может прийти уже завтра. Сатан И дьявол э, Дьявол бьет по единству. Бог хочет укрепить ее, чтобы мы сохраняли наше единство, чтобы мы хранили наше сердце от стрел дьявола, чтобы мы могли быстро прощать как только можно и чтобы у нас были люди которые готовы стоять рядом с нами и держать наши руки перед которыми мы можем признаваться Отец мой, я благодарю Тебя за Твое Слово я прошу я прошу, измени нас Отец наш Обнови наши дни, как прежде. Приблизь нас к себе. Потому что ты придешь, как вор ночью. Ты придешь внезапно. Помоги нам быть готовыми. Помоги, чтобы наше сердце горело для тебя чтобы у нас, у нас была внутренняя жажда. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. И дай нам силу противостоять врагу. Быть готовыми каждый день и быть сильными в этой войне и в твоей армии. Благодарю тебе, во имя Господа, Yaesua. Благодарю вас, И дай единство нашим и шавей Цион. И дай единство нашим семьям. И чтобы наши дети были крепко держались за веру и чтобы давление этого мира не смогло привлечь их, и чтобы они не шли на компромиссы. Благодарим Тебя за Иешуа, что Ты в нем дал нам новую жизнь. Благодарим Тебя во имя Иешуа. Аминь.